Всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно? Сейчас, минуточку, да, по десятибальной. Ага, Лена мне пить, Ну ничего, уже, уже почти семь. Так. пытаюсь свет немножко наладить, но хорошо, пусть будет так. Значит, так, ну что, меня прекрасно видно, прекрасно слышно. Мы сейчас с вами потихонечку собираемся на прогноз. Уже на прогноз Татьяны, я так понимаю, приходили. Теперь мой прогноз прогноз по Бадзи. И, собственно говоря, что май месяц у нас на носу начало лета. Лето всегда ну любой сезон начинается с самых уборных энергий, энергии, которые мы с вами каждый сезон первый месяц называем путешествующая лошадь и путешествующая лошадь, которая начинает сезон огня, сезон весны это у нас с вами змея. Так что пришел огонь пришел огонь, конечно, когда у нас огонь в квадрате, да, такой и наверху огонь и внизу огонь, то эта энергия она сразу у нас убаивается и, Соответственно, удвоение энергии она дает очень сильное и четкое проявление в какой-то области, в каком-то аспекте вашей жизни. Но ну, ну как в каком-то, в том, за который отвечает огонь. А, собственно говоря, мы с вами как раз про это сегодня и начнем говорить. Да, всем добрый вечер, присоединяйтесь. Вот у нас с вами э, месячные энергии наполня, нап, ну, наполнены столпом огня, вырвавшиеся из-под земли, потому что это будет такой сильнейший огонь, змея у нас в земных ветвях и в небесных стволах, да? но несмотря даже на то, что мы видим вот в небесных стволах вот этот самый конфликт, Инской огонь, с инской, с инской, с инской вода, энергия года и небесный ствол года и небесный ствол месяца. Тем не тем не менее, мы с вами ожидаем очень гармоничный, достаточно гармоничный месяц. Это даст людям всем людям некий жизненный стимул, поможет накопить энергию, урегулировать личные отношения, навести порядок в бизнесе и, наконец, то разобраться с теми самими творческими планами, которые у некоторых копились с начала года, а у кого-то, возможно, и более длительное время. Конечно, все это прекрасно, но у огня есть и другая сторона вопроса. Да, у нас получится Нужна энергия. Энергия точно нужна всем, но сейчас я надеюсь, что как раз мы ей подзарядимся. А другая сторона вопроса – это, к сожалению, у огня это агрессия, это перепады настроения, это предъявление претензий, это высказывание каких-то старых обид, какие-то страсти. Все это, конечно, относится к огню, и, к сожалению, возможно, тоже все это начнет выплывать. Так что, дорогие друзья, если у вас давно существует парочка вопросов, которых вы хотите поставить точку, то все-таки не спешите их решать в мае, может быть, не самый хороший месяц. Очень вероятно, скандалы, полное расстройство отношений, хоть партнерские, хоть деловые, личные, романтические. В общем, прямо напишите себе где-то большими буквами отношения высять с пятого по пятое не буду. Конечно же, надо бы следить за своими словами, за своими поступками, чтобы э, чтобы не дать огню вот, разжечь конфликт ситуации, превратить старых добрых друзей в каких-то непримиримых вот, врагов. Что хотелось бы обратить внимание, друзья, особенно обратите внимание на 17 и 29 мая, отметьте их в календаре. Будьте вежливы, осмотрительны в эти дни. Если исправиться с эмоциями, чувствуете, что никак не выходит, э -э лучше потратьте это время на занятия спортом, например, чтобы можно было выпустить пар, ну, я не знаю, кому там что ближе, да, куда эту энергию отправить, подумайте, как ее сразу направить в позитивное русло. Опять же, если у вас 17 и 29 мая, у вас намечены уже какие-то важные дела, ну, жизнь-то идет, что нам делать, вон полный календарь делал на месяц вперед уже расписан, да. Может быть у вас какие-то серьезные разговоры, может быть вы что-то решаете, какое-то важное серьезное дело, то воспользуйтесь хотя бы часами, либо часом газы, это с часу до трех, ну я еще люблю приводить солнечное время у нас на нашем сайте пугачева есть в расчетах там солнечные двухчасовки калькулятор солнечных часовок там нужно ввести название вашего города он покажет как это пересчитывается на солнечное время либо час обезьяны э, стрел до пяти то есть вот короче говоря с часу до пяти вот здесь вы как раз можете как раз можете этим временем воспользоваться для того чтобы решать какие-то вопросы а, да, всем здравствуйте! Да, многообещающее начало, действительно. Вот, и дальше идем. Значит, что у нас? Что у нас? У нас есть с вами годовая вода. Вот эта годовая вода, да, вода, инь, которую вы видите в небесных стволах года, она получает поддержку сразу с двух направлений. И от годового кролика, и от месячной зимы, э, змеи, которые они у нас являются благородным человеком значит месяц будет направлен на что на то что будет помощь неизвестно откуда чудо юдо, но помощь будет будет поддержка э, тем людям которые в этом нуждаются э, конечно все равно лучше не конфликтовать и находить какие-то совместные решения проблем в нужный момент обращаться за поддержкой больше общаться с людьми может быть более старшим людям может быть к людям которые к вам хорошо расположены то что благородный человек как-то у бога нет рук кроме ваших да, то есть то есть э, Бог, собственно говоря, э, благородный человек, некий ангел-хранитель, это все равно какие-то люди, которые вокруг вас кто-то будет помогать. Это не ваш личный, а вообще, ну, как бы для всех на, на этой планете. Но все равно, пусть даже это какая-то такая общая поддержка, это уже хорошо. А, значит, Елена пишет, что очередное судебное заседание 17 числа. Я думаю, что вам тогда нужно обратиться за цемень. За цемень. У нас Татьяна сейчас уехала, наверное, не сможешь ответить, но вот нам нужно, когда вам цеменчика какого-то нужно, чтобы цеменчик подсказал, куда, когда, в какое направление. Маргарита все требует, что у нас какие-то проблемы. Маргарита, ну, может быть, и у нас проблемы, конечно. Ну, если как-то все остальные не жалуются, вот, то не знаю. Маргарита, вы скорее всего не... Ладно, все хорошо, да? А, может быть... Другой браузер Дали напишет. Может быть там, Лен, где-нибудь не нажали на звук, на какую-нибудь зветочку? Ирина, спасибо. Нет проблем. Ладно. Хорошо, друзья, дальше идем. Итак, значит, у нас в мае инский огонь на э, змеи. Да? Э, значит, получится укрепить отношения, дружеские связи, сплотить коллектив и команды. Если вы давно задумывались о поиске какого-то делового партнера, то вы можете как раз встретить в этом месяце как раз такого человека так что присматривайтесь также этот май будет достаточно благоприятным времени для заключения договоров инвестирования в какие-то долгосрочные проекты открытия собственного бизнеса в мае этого года много замечательных дней Обязательно ими воспользуйтесь. Заходите на наш сайт enpugacheva. ком мы там отдельно публикуем их, потому что их зачитывать бессмысленно, их надо видеть своими глазами. Помните, что у нас еще и ретроградный Меркурий закончится 15 мая, так что заживем. Вот. Значит, ну что, все, конечно, хорошо. Участие в творческих проектов, соревнованиях, конкурсах, получения образования, сдачи экзаменов, собеседования, публичные выступления. Все эти, все эти события также будут иметь успех и, и найдут э, как и своих почитателей, так и своих наставников. Самое главное: не стоит бояться, не стоит прятаться. Помните, что Майя прекрасный предоставляет вам великолепный шансы себя проявить продемонстрировать свой интеллект и заслужить всеобщее одобрение и известность так что друзья не отступайте идите к тому наберитесь так сказать духу и идите к тому что вы запланировали как я уже сказала, что змея – это, конечно, стремительная земная ветвь, которая является звездой почтовой лошади. Причем она не… Про... Помните, я начала говорить про... про сезон? Дело не только в сезоне, но это почтовая лошадь вообще 23 -го года. Соответственно, в это время захочется отправиться в путешествие или просто часто встречаться с друзьями, строить планы на лето. Нужно использовать майские энергии для поиска, вдохновения, исполнения мечты. мечты, хотя бы одной. Конечно, в большей мере это коснется тех, у кого змея – личная путешествующая лошадь. Это люди, рожденные в день кролика, свиньи или козы. Но все равно, тем не менее, все равно у всех появится тяга к передвижению. Уехать захочется всем, кому на дачу, кому-то, может быть, поближе к солнышку, может, какие-то путешествия, тем более, вот эти, тем более, что там, как обычно, эти дополнительные какие-то майские праздники, они, в общем-то, конечно, очень способствуют к тому, чтобы нам хотеть и как-то реализовывать свои хотя бы какие-то небольшие путешествия на май что мы можем с вами взять на май из талисманов любят у нас многие талисманы на каждый месяц ставить на какое-то видное место для того чтобы это приносило счастье и удачу в конкретном месяце для того чтобы это согласовывалось с энергии, с энергиями елена пишет что совпадает в часе совпадает значит у вас в часе будет у кого дубликат у того будут какие-то более сильные могут быть изменения, друзья. Месячные энергии, они все-таки не всегда предрасполагают каким-то изменениям. Если в карте у самих божеств нету каких-то, если в астрологической карте вы не видите, что у вас изменения, но тот, кто занимается астрологией, вот эти вот маленькие месячные энергии, они не всегда должны вот прям все, знаете, поменять всю вашу жизнь. У них просто на это не хватит сил. Но если у вас и в карте есть уже какой-то намек на то, что у вас что-то может быть, вот, да еще и месяц приходит, то, конечно, это все может реализоваться, когда у нас что-то происходит с толпом, месяца это наши желания, это наши подчиненные, это наши дети, это наши устремления. Поэтому, ну, может быть, у вас какой-то новый жизненный план возникнет, понимаете? Такое бывает. Живешь, что потом такое думаешь. О, вот, наверное, мне такая цель нужна. И начинаешь этой цели следовать в ближайшие 20 лет. Бывает же такое. А, господи, у Маргариты прям, прям какая-то проблема. Даже не знаю, что что я посоветовать. А, значит, дальше идем. Хорошо, не буду отвлекаться, иначе, иначе я не успею рассказать прогноз. Сейчас, может, Лена Пирогова как-то напишет ей. Значит, что я предлагаю сделать? Значит, итак, мы берем с вами талисман фигурки журавлей. В конце концов, можно написать, может быть, Маргарите, что у нас будет в виде статьи это все на сайте. То есть, ну, если она не может услышать, она сможет прочитать все. Вот. Значит, намай предлагаю взять талисман фигурки Журавлей. Обычно используется пара, потому что считается, что поодиночке птички не работают. Сейчас я, лень напишу. Так, сейчас я... Ой, извините, может, я не напишу. Сейчас Маргарита. Да, да, да, служба поддержки будет. Сейчас я Лени написала, может, она увидит. Маргарита вам как-то откликнется, но все равно меня не слышите, так что помочь, к сожалению, ничем не могу. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, итак, в Китае журавли считаются благородной птицей. Наделены они самой природой чувством справедливости, нравственностью честностью. является эталоном чистоты и целомудрия. Фэншуй журавли символизируют крепкое здоровье и долголетие, до семейное счастье, гармонию и благополучную жизнь. Счастье и удачу Это все замечательно, но в двадцать третьем году месяц змеи это месяц путешествующей лошади. Мы с вами будем брать вот талисман журавлей, потому что они представляют защиту, поддержку путешественникам в дороге, обеспечивая им легкий и гладкий путь. Вот так. Вы можете поставить фигурку жиравлей в том месте, где чаще всего она вам попадается на глаза. Можете положить миниатюрную фигурку в сумочку. Ну, бывают такие, знаете, веденетские. Да? В сумочку носить с собой. Если не найдете фигурку, то вы можете воспользоваться, как это мы любим делать, картинку в телефоне делаем на заставочку и всю, всю, и целый месяц ходим с этой заставкой прекрасной в виде журавлей. А, дальше в виде журавлей. Защита будет с вами. Значит, внимание, тем, у кого есть земное, э, огненное наказание, не земное, извините, а огненное наказание, огненное наказание неполное, тем, у кого есть тигр э, и змея, может быть, они у вас есть в карте, может быть, что-то есть в карте, а что-то пришло по тапту, то месяц, э, месяц май достроит огненное наказание. То есть приходит еще, еще одна путешествующая лошадь. И особенно таким людям, у кого оно есть. Или оно уже есть полное у вас. И что-то приходит извне, оно всегда еще больше подстегивает это наказание, которое у вас и без того есть карта. То есть надо быть предельно внимательным и приложить максимум усилий, чтобы избежать неприятностей. Целый месяц вам необходимо проявлять осторожность, особенно быть крайне аккуратным на транспорте, пристегиваться ремнем безопасности, не садиться за руль, если вы, ну, уж я, это понятно, не садитесь, но в любом там эмоциональном возбуждении или сильно уставшие. То есть лучше, ну вот... Лучше такси закажите, подумайте, 20 раз вспомните про свою астрологическую карту, если она и так ну, располагает к тому, что могут быть какие-то аварии. Вот, так что избегайте каких-то необдуманных действий, стрессовых ситуаций, если уж сели за руль, едем по крайней правой, потихоньку никому не мешаем. Да. Ни с кем не ругаемся. Я не понимаю, Маргарита, что, что, мне с вами сделать? Что мне с вами сделать? Ага, да. Сейчас я Оленину пишу. Еще уже не знаю, где Оленину написать. Маргарита, ну вы бы, главное, разговаривать с Маргаритой бессмысленно. Лена, там у нас Маргарита пишет. И э, всем слышно, всем видно, ей не слышно. Зайди, пожалуйста, в комнату. Да. Так, э, хорошо. Да, да, да. У всех есть звук, да. Маргарита, что, мне вообще просто интересно, но мы не можем ваш софт, мы понятия не имеем. У нас нету даже штатной единицы, кто бы разбирался. Но вызовите, может быть, вам вызвать кого-то. Как вот, вот как, что, что должны, кто должен. у нас нет такой штатной единицы, кто бы звонил и вашем компьютере искал, почему у вас нет звука в вот этой вебинарной комнате. К сожалению, да. Да, вместо прогноза будем решать проблему Маргариты. Ну, вот я сейчас ну, касание у Маргариты точно. А, да, вот я тоже думаю, что нажмите на стрелку в окошке. У всех есть звук. Может, она просто не нажала на какую-нибудь а... тоже проблемы Вчера тоже все было прекрасно, а потом у вас учился сбой. После этого. Татьяна, да у меня вообще ничего не случилось, никакого сбоя, друзья. Это есть вебинарная комната, которую мы платим, много лет с ней работаем. Конечно, можно, вы знаете, мы уже столько этих вебинарных комнат поменяли. Я вам хочу сказать, что да, пишет, что надеется на запись. Маргарита, давайте дальше идти. Лен пока у нас не отвечает. Ладно. Да. Да, давайте вернемся к теме. Ага. Сейчас давайте вернемся к теме. Пытаюсь ли не позвонить хотя бы. Вот. Да, здравствуйте всем. Мы, мы с вами продолжаем. Угу. Так, пытаюсь уже до звониться. Может быть, она чем-то поможет. Так, значит, мы с вами говорили про... А про то, что надо себя. Так, Лена не отвечает. Прекрасно. Угу. Сейчас подождите. А, значит, пытаюсь Долина дозвониться, дописаться во всех чатах. Пишу, еще пока. вот Так, значит, а, значит, у нас самый важный совет с вами на май месяц у тех, кто, у кого есть уже огненное наказание. Самый важный совет – не спешите, пожалуйста, никуда не спешите. Вот, дни, которые у нас увеличивают. Лен, зайди, пожалуйста, в чат. Значит, дни, которые увеличивают риск собственным эмоциям и как результат получить неприятности давайте вы эти дни тоже сейчас я вам на экране покажу все это у нас будет значит дни которые увеличивают и все это у нас будет, друзья, в статье. У нас будет это все, вы не переживайте, Бога ради. У нас и, и, и записи будут этого вебинара. И у нас статья будет на сайте. И у нас мы во всех соцсетях это все публикуем. То есть, ну, не, не может быть такого, что вы не, не получите эту информацию. Мы сами заинтересованы. Знаете, если уж сидим, все это считаем, все это делаем для того, чтобы вы ее получили. Поэтому, поэтому каким-то образом мы донесем. Конечно, мне тоже очень жалко, что человек бьется уже 20 минут, и у него нет звука, и но у меня вообще нету ни одного процента решить эту проблему, к сожалению. Извините, пожалуйста, сейчас, может, Лена зайдет, что-то там сделать. Итак, дни, которые увеличат риск э, податься собственным эмоциям, и как результат получить неприятность это дни все тех же земных ветвей. То есть, если у вас уже есть как, какая то полное или неполное наказание, огненное, и у нас с вами. Еще будет а, и у нас с вами еще приходят дополнительные дни, то вот, ну вот, можете вот эти дни посмотреть. Помните, что у нас еще есть помимо дней еще и часы. Ну час тигра там с трех до 5, как бы, ладно. А вот змея и обезьяна это достаточно такие активные часы, в которых мы общаемся, бываем. То есть вот нужно за этим обязательно на это обратите внимание. На, что касается личных отношений то в месяце нужно э, месяц прекрасный так что дорогие друзья нужно расширять свои связи посещать какие-то мероприятия которые очень часто устраивают в мае месяце те кто ищет себе пару обязательно может ну, но обязательно, обязательно но сможет найти сможет найти эту пару обязательно мая способствует началу таких долгосрочных любовных романтических отношений, так что завязывайте эти самые отношения, хотя все время советовала э, тех, кто не знает вообще куда идти, хотя бы через интернет. Ну, говорят, синдром у нас уходит в мае месяце с нашего рынка, так что, ну, наверное, какие-то другие есть, а кто не такой крутой и кто никуда не уходит. Сайты знакомств, так что смотрите. Итак, люди, рожденные в год или день собаки, станут невероятно привлекательны для противоположного пола, потому что к ним приходит красный феникс. Есть вероятность завязать новые романтические отношения или оживить уже существующие. Прогуляйтесь в направлении змеи или обезьяны от своего дома. Посидите в кафе полакомьтесь пироженкой вот, принесет вам не только лишние несколько грамм это пироженка но и отличное настроение а как эти граммы сбросить я вам скажу чуть попозже дам вам числа когда начинать диету для того чтобы побыстрее все это сбросить можно было значит это что касается умного наказания если у вас друзья есть такие земные ветви как петух и бык уже есть и приходит змея, то она у вас достраивает комбинацию мет треугольника металла. То есть, когда у нас в... есть либо внутри карты, либо, вот как я здесь вам показывала, а... так, я например, в карте у вас есть какой-то один элемент, например, петух. У вас есть, например, в такте бык, и тут пришла змея, что получилось? У вас получился треугольник металла не огня, а металла, да? а, то есть в вашей жизни увеличится количество контактов в той области, которая отражена металлом. Вот насколько эти контакты полезны будут, насколько они нужны вам будут, это все зависит от нужности этой стихии в вашей карты. Если металл хорош то и все изменения, которые вдруг начнут происходить, будут прекрасными, если он нехорош, то, к сожалению, будет не очень. Если в дневном столпе, дневной столб это вот день, и внизу мы смотрим на земную ветвь, да? если в дневном столпе в вашей карты стоит змея, лошадь, обезьяна или свинья, то у вас появится повод внести разнообразие в личную жизнь еще раз если у вас в дне стоит змея лошадь обезьяна свинья то есть дорогие друзья у вас э активизируется этот самый личный фронт все что вам нужно сделать если вы э одинокий человек это идти знакомиться какие-то себе подбирать новые знакомства ну, если вы уже семейный человек то можно придумать какие бы новую романтику какие-то новые чувства внести в ваши отношения в ваши планы и может быть даже сделать какой-то э, план развлечений а, также те кто давно хотел разорвать отношения э, может осуществить это в мае но Здесь очень важно. Важно 20 раз подумать. Не то, что все надоел он меня не понимает, он меня разлюбил, он не так ко мне относится, отношения порвали, через три дня одумались, а нет, обратно не вернется. Все, что случится в этом месяце, будет невероятно сложно вернуть обратно. Ну, если это хорошее, того одно, вот если что-то плохое, то смотрите. Так что с греча ничего не рубите. Все более, что месяц он подталкивает к тому, чтобы что-то с греча мы делали. Для всех, у кого в карте Банзи присутствует земная ветвь свиньи, то месяц, естественно, с, со змеей принесет перемены. Здесь э, нужно смотреть, где. Потому что это будет столкновение энергии. И там, где у вас находится эта энергия, она у вас может находиться либо по году, либо по месяцу, либо по дню, либо по часу. И, как я уже говорю, ну и все время говорю, может быть, еще повторюсь, ну ладно, здесь нужно смотреть, там, где происходит столкновение, там у вас происходят какие-то перемены. Значит, даже можно, в принципе, эти перемены организовать самостоятельно, как мы обычно вам тоже все это советуем. Если у вас уж есть перемены, то лучше подумайте, как их сделать для того, чтобы они вас там не накрыли медным тазом, да, в самый неподходящий момент. Итак, если у вас свинья стоит в годовом столпе, то перемены могут быть во внешнем окружении, в социуме, в плане здоровья. Так что подумайте там, займитесь профилактикой здоровья посмотрите как там у вас вот вот этот внешнее окружение социума если месячный то с родителями или друзьями тут вообще целое море возможностей если мама уже перестала например просить вас вместе там с ней куда-нибудь на дачу съездить то можете сами к ней попроситься на дачу помочь помочь ей в чем-то да? с родителями с друзьями могут быть вот эти самые перемены если дневной то э, может коснуться вашего дома дома брака в том числе э, поэтому опять же мы все время говорим делайте ремонт но ну, здесь какой ремонт так небольшой можете ну что-то маленькое маленькую вазочку полочку шторочку какую то купить что-то сделать по дому да, для того чтобы перемены произошли в вашем супружеском доме но не с мужем а со шторками например если в часовом то-то либо дети, либо карьера, либо пересмотрите, как я уже сегодня говорила, свои какие-то жизненные стратегии, жизненные планы, какие-то, возможно, наметите себе новые действия. И помните, помните, я говорила, 17-29 мая. Усильте внутри себя функцию спокойствия. Старайтесь проявлять меньше активности если есть возможность остаться дома, оставайтесь, решайте вопросы по телефону, по интернету, дистанционно, не садитесь особенно за руль, не заводитесь по любому поводу. Считайте, что учитесь, учитесь справляться со стрессами, можно дышать, можно делать какой-то массаж пальчиков, можно считать до 10. То есть помните, что в конце концов в эти дни есть сейчас козы час обезьяны когда ну что-то можно решить если уж очень надо в этот день решать что то тем кто родился в июне в месяц лошади в мае самое время подходит, самое подходящее время для того чтобы посетить доктора потому что земная овец для них приходит змеи символическая звезда небесный доктор значит вам поставит очень хороший правильный диагноз значит очень хорошее правильное лечение в этом году в мае как мы уже говорили, очень горячий, весь огненный, в небесных стволах у нас огонь и ну, погоду есть вода. То есть могут, конечно же, быть и какие-то проблемы с сосудами. То есть в плане здоровья может быть проблема либо с сердцем, либо сосуды. Могут быть скачки давления, могут быть какая-то лишняя раздражительность. Старайтесь не... Перегружать себя, поменьше нервничать. Не распро... И распределять нагрузку равномерно. По поводу нервничать хочу вам рассказать. Сегодня на Ютюбе слушала. <социальные> Люблю да, там что тоже, что, как и вы, наверное, на Ютюбе слушать всяких умных людей. Слушала сегодня одного профессора, и он рассказывал, насколько сильно стресс влияет на организм. С точки зрения там какие-то эксперименты проводили. На мышах что-то у меня прыгать начала. Какие-то эксперименты проводили на мышах. А мыши вообще мало чем болеют. Ну, понятно, что природа их так создала, что они устойчивы ко всему. Вот. А слайды меняться не будут. Нет, а слайды. Ну, друзья, слайдов, эта вся информация есть, у нас будет на сайте. Слайды. Нет, у меня тут не очень много слайдов, поэтому я в этот раз мало сделала слайдов, поэтому а вам нужны слайды? Я просто, ну, в следующий раз больше я просто, ну, как бы, слайды, ладно. А, не видели седьмой слайд, Лена пишет. Все, все, все, я поняла, да. Ладно. Так, значит, про что мы говорили? А, я говорю про эксперимент. Так вот, представляете, провели такой эксперимент. Посадили мышку в клетку, ну, мышку или крысу, не знаю, в клетку. Рядом клетку с кошкой поставили на протяжении нескольких, там, я не знаю, дней, недель, сколько, по-моему, за несколько дней. Ну, кошка там все время пыталась лапкой эту крысу достать, ну, то есть крыса все время была в стрессе, или мышка, или крыса. Смысл в том, что она заболела, представляете? То есть, то есть их природа устроила, что они практически не болеют, а она в стрессе заболела. Представляете, а мы все время в каком-то непрерывном стрессе с вами находимся. Поэтому, кроме нас с вами, дорогие друзья, никто за нас не подумает. Поэтому занимайтесь, пожалуйста, китайской метафизикой, побольше себе устраивайте положительных мероприятий. Я вот в конце вам вебинара обязательно расскажу про нашу живую встречу, которых у нас очень редко бывает. У нас еще осталось несколько мест, и я вам предложу, конечно, эти места, где вот я к тому, что за позитивом нужно, вот на что нужно тратить деньги, это на правильное питание, на отдых. И, ну, отдых, я имею в виду, не, не, не на моря, там, океаны, а вот, ну, позволять себе какой-то отдых, да. И на позитивное общение. Так что, значит, позитивное общение тоже вам, кто не знает про еще про нашу встречу. У нас в Москве будет 17-18 июня встреча, где просто каждый преподаватель нашей школы приготовит для вас суперинтересные варианты. То есть для нас это такая встреча, встреча, как я уже говорю, она... Она имиджевая, то есть для того, чтобы хотя бы раз в год для самых-самых желающих увидеть и узнать что-то новое, что не всегда возможно рассказать на вебинаре, вот как раз мы такие встречи проводим. Так что онлайн, к сожалению, мы, у нас нету технических возможности ее сделать. Мы уже это пробовали в прошлые годы, у нас не получалось. Вот, к сожалению, так вот получается, да. Поэтому мы даже не будем вам обещать, врать, что мы сейчас все снимем, вам покажем. мы это снимем, но технически там вы потом записи берете, они не очень. Эту встречу в третий год жду. Вот. Маргарита все про запись. Лена, если ты здесь, напиши Маргарите, что запись обязательно будет. да, Или кто-то. Жаль. На, да, нам очень жаль. Значит, Сейчас я вам расскажу про нашу встречу еще отдельно расскажу, ладно, в самом конце. Я про то, что друзья, встреча будет в июне, а энергии уже в мае у нас такие <смех> огненные. Берегите, пожалуйста, себя, не перегружайтесь, не нервничайте. Если уже нагрузки есть, как то старайтесь их распределять равномерно. Вообще, вспомните, что лето это пик янской энергии, пик активности, в это время, когда энергия и минимальна. А, то есть инь это холод помните это зима лето нам все время что то не хватает но мы с вами умные мы же учимся мы все время специально балансируем вот совсем скоро распределение силы и я и, и я поменяются к сожалению да да идем к дню когда у нас начинает потом уже начнет инская энергия преобладать наша задача на лето во-первых накопить в своем организме как больше янской энергии. Во-вторых, сохранить и удержать инскую энергию. То есть наша с вами задача быть в балансе, психи будет гармонично и здоровье будет сохраняться. Конечно, с точки зрения я говорю китайской метафизики, понятно, что я не лезу сейчас в какие-нибудь там коронавирусы. Но нет, если есть баланс в организме, если есть какой-то иммунитет, то сейчас уже и коронавирус не так страшен, да? Ну, как бы два года или там три назад. Для этого в течение всего летнего сезона, с мая по июль, я имею в виду летний сезон по китайскому календарю, необходимо больше бывать на свежем воздухе. Это вы все понимаете. Но избегать попадания под открытые солнечные лучи. Избегать вот это желание сквозняков, сказала я. Я посмотрела на открытое окно, потому что хочется свежего воздуха чаще купаться в прохладной воде но контролировать время купания и избегать переохлаждения контролировать и распределять физическую нагрузку чтобы не вызвать переутомления старается больше отдыхать по возможности спать днем но днем кстати должен быть очень короткий маленький сорт. тоже про это все много слушаю надо ли спать днем или не надо я сама не сплю у меня мама говорит, что обязательно надо для восстановления нервной системы. Ну, вот, китайцы, видите, тоже за это, <с> не у нее всех. Вот. А, лето можно попозже ложиться и пораньше вставать, а раньше вставаться, вставать точно. Желательно отказаться от посещения бани сауны, потому что у нас и так переизбыток ям нам тепло не надо. Добавить свою. Свой рацион продукты с горьким вкусом, побольше зелени, овощей, стараться не переусердствовать в ораторском искусстве. Лето это то время, когда верно высказывание молчания золота, не раздражаться, не выказывать свой гнев и не выплескивать негатив. Из своего рациона желательно исключить жирную, жирную пищу, сильно горячая, жареная, копченая. Это вообще, я так понимаю, вообще лучше исключить всегда, то я прожаренная, жирная, копченая, а также нужно быть аккуратнее с алкоголем, да, ну вот не у всех получается, как говорится, а, конечно же, хочется летом выйти, взять в шкафчике какое-нибудь очередное красивое платье, выйти погулять, пощеголять, там, я не знаю, по вечернему городу, например, да, конечно же хочется лишние килограммы всегда сбросить чтобы это это платьишко прекрасно так сидела на нас да? а, так что май в этом году как будто специально подкинул нам несколько потрясающих дат, чтобы сесть на диету и хотя бы провести разгрузочные дни которые просто удвоят ваш результат это 7 мая, ну хотя бы не 9, да. 7, 12, 19 и 5 июня. 7 мая, 12 мая, 19 мая и 5 июня. Если что, все даты у нас будут на сайте. Так что, дорогие друзья, воспользуйтесь этими датами, чтобы привести фигуру в порядок и полюбить свое отражение в зеркале. Ну, я надеюсь, что вы отражение свое и так любите в зеркале, но когда еще минус пару килограмм, так вообще, красавица, становишься, что, что? Еще хочу вам немножко рассказать про черемуху. Не, уп не упустите время цветения черемухи, запаситесь ее, так сказать, дарами, цветом, листиками впрок, даже это идет э, в действие. Ароматная часть из, из ее цветов, сейчас про цветы говорим, действует, считается очень положительно действует на внутренние процессы, которые оказывают влияние на похудение. Так что у нас вот сейчас у вот черемуха так во все цветет, и, э, конечно же, будем с вами натуральным способом похудеть с помощью энергии. то почему бы еще бы черемуху не взять, не заваривать. Э, значит, за счет чего? Там считается, что в результате э, происходит постепенно налаживание работы организма и, собственно говоря, лишний вес и сам уйдет. Значит, за счет чего достигается эффект похудения? Значит, оздоравливается киш... Ж... желудочно-кишечный тракт Ж... железный. Да? Вот. Лучше усваивается пища и лучше обмен веществ. Также черемуха очистит кровь в сосуды, значит выводит из организма шлаки, токсины. У нее есть небольшой мочегонный эффект, благодаря которому тоже лишняя жидкость уходит. Так что если у вас или ваших детей, кстати, да, если у вас или у ваших детей появляется угревая сыпь, которая, понятно, портит не только внешне но и настроение, то попробуйте умываться настоем черемухи. А отвар на основе коры и листьев поможет справиться вот, из проблемой прыщей и сузить поры. Так что, если еще включить, и как сейчас у нас умеется, все умеет делать, это черемухой и, и с сахаром, и без сахара, то есть, если еще как-то включить ее и в рацион, то вскоре заметите, что и цвет лица станет более здоровым, сияющим, и морщинки разгладятся. Так что вот, не пропустите черемку. А, так что цвете, э, смотрите за цветением и и выходите на охоту за красотой. Ну, чай из цветов, значит, чай не планирует из цветов. А вот эти отвары для лица из листьев или из коры. Вот черемуховый торт. Нет, Ника, черемуховый чай из цветов. Ну, вообще в чай, я так понимаю, мы вообще любые цветы можем вкусные, хорошие замарит. Ну не любые, но многие, да. Липовый, черемуховый. А вот черемуховый торт. Ой, не надо про такое говорить. Наши слюни потекли. Такого не знаю. У нас себе такое не делал, никто, наверное, очень вкусно. Цветы, цветы, черемуху завариваем цветы, дорогие друзья. С, с, с если нет аллергии на черемуху. Наталья, вы все правильно написали, но я надеюсь, что люди -то взрослые. Я же не детям тут вебинар читаю. Наверное, уж кто знает, что у него есть аллергия на черемуху, то, наверное, конечно, этого делать не надо. Да, в этом году аллергия просто каких-то страшно колоссальных размеров. У меня такое ощущение, что с кем я не разговариваю, у всех аллергия. Ника пишет, если включу черемуховый торт в рацион, то я к ее не пролез. Вот. Значит, ой, да, Лен тоже пишет, что черемуху не ела. Да, все за черемухой. Да, не, ну мне кажется, что я помню, мы в детстве, у меня мама все время нас э, как-то это черемуха. Это был на Урале, это был такой нормальный вообще продукт. Черемуха должна была быть там с сахаром, все. А потом вот эти все какие-то таблетки пришли на смену, и мы что-то перестали эту черемуху. Но раньше вот в моем детстве черемуха была всегда в обязательном порядке. А торт, наверное, в последний раз мама что-нибудь делала с черемухой. Господи, господи, надо, надо найти рецепты сделать торт с черемухой. Это же важно. Так, ну ладно. Да, вот Ирина пишет, что ягоды очень крепят. Да, я тоже помню, потому что эта банка была для того, чтобы, если, не дай бог, что-то у тебя с желудком, то и помнишь, что нужно было черемуху. Да, как раз вот мы этим и спасались, так сказать. Таблеток-то никто же не пил тогда. Ну да, я думаю... Друзья, короче, почитайте еще про черемуху, но вот с точки зрения китайской, китайской медицины она ее применяет. А вы уж сами там побольше про это прочитайте. Сама идея прекрасная, мне кажется. Ну что, сейчас быстренько прогноз для каждого знака. Сейчас давайте я вам сначала расскажу для людей инского и янского дерева. Для них, я же говорю, что энергия приходит в квадрате. То есть у нас с вами... У каждого будет что-то одно проявлено например для дерева это самовыражение в мае самовыражению дерева ну просто зашкаливает это уже не просто потакание своим желанием не просто вызов от уже окружающим это может быть просто шквал эмоций шквал саморекламы для кого-то готовность даже зайти за красную линию за линию стоп самая главная рекомендация это вспомнить что вы живете не на необитаемом острове а вокруг вас есть люди тоже со своими желаниями своими амбициями семьями с каким-то каким устоявшимся образом жизни собственными приоритетами. как только вы это почувствуете то поймете что ходить со своим уставом в чужой монастырь – это не самое правильное решение, даже если вам в этом месте будет казаться, что вам нужно все переделать вокруг. Вот. Месяц сам по себе предрасполагает общение, коллективную работу, совместный отдых. Поэтому в мае, дорогие деревья, Иинская и Янска, стоит снизить градус своих эмоций, не лезть на рожон, научиться уступать, не начинайте конфликты и сами не поддерживайте скандалы особенно это касается людей у кого слабые карты про деревья сейчас говорю потому что вас с, с пути сбить вот этот сильный огонь может очень и очень просто люди с сильными картами что такое сильные карты это когда у вас знак дерева в небесных стволах вы ваш господин дня у вас есть какой-то корень вот если у вас есть корень тоже какое-то дерево в земных ветвях, тогда вас, конечно, с пути истинного сложнее сбить. Если корня нет, человек легче поддается на всякие провокации, на всякие обманы, на всякие ведется. Поэтому быстрее уходит с, с дороги здравого смысла, скажем так. Так что, дорогие друзья, конечно, такую сильную карту иметь, в общем-то, всегда хорошо, но уж у кого как получилось. Да? Значит, для янских деревьев в мае замечательное время, очень подходит для получения новых знаний, реализации своих творческих амбиций. Для них приходит звезда академика. Но, если, но есть одно предупреждение. Старайтесь держать под контролем свой аппетит. Есть вероятность располнять. Лучше пробуйте свои кулинарные таланты если уже что-то делаете пусть, пусть близки едят я так не могу если я сама готовлю я не могу чтобы потом это половину не съесть чего я изготовила поэтому дорогие друзья дорогие деревья осторожненько инские деревья особенно удачным будет совместное времяпровождение с семьей, с близкими друзьями уверенность жизнелюбие творческая активность друзья есть все значит будет уже успех обеспечен благодаря расширению контактов вы можете преуспеть в профессиональной жизни или построить романтические отношения в мае существует большая вероятность трат денег на домашний необходимость или на уют или на детей это для если деревьев люди инского и янского огня в мае приходят очень сильные друзья и грабители богатства друзья смогут вас грабить и претендовать на что-то ваше личное в мае вас будут в мае увеличивается количество у вас будет увеличиваться количество общения новые знакомства контакты укрепление рабочих деловых партнерских связей частые частые общения с друзьями знакомыми но в то же время активизируются ваши конкуренты может быть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 благотворительностью меньше рассказывайте о себе не сплетничать и осознанно откажитесь от спонтанных покупок для дина и для бина это время действовать вместе обязательно в команде это время когда вы сможете реализовать свои реализовать тренд месяца через некое сообщество через объединение людей через коллектив командную работу это очень важно. Если вы захотите действовать в одиночку, то результаты в конце месяца вас могут не порадовать. Если у вас сильная карта, в этом периоде вы можете перекладывать свои обязанности на кого-то. Начинать, Но у вас может начаться такое высокомерие, эгоистичность, ревность, чрезмерная гордыня. Нужно себя контролировать. Нельзя скатываться вот в такие крайности в самовлюбленность, скажем так, это может негативно скататься на сфере общения, ну и в рабочих, и вообще в дружеских моментах. Вот со слабыми картами наоборот придут силы, и период, когда люди со слабыми картами, люди огня со слабыми картами почувствуют прилив энергии, они просто у него будет желание свернуть горы, браться за трудновыполнимые задачи. В это время активизируется поддержка от окружающих. Вы вдруг поймете, что среди всех ваших знакомых всегда найдется человек, который может разделить с вами взгляд, захотеть того же, что и вы, действовать в том же направлении. От этого повышается уверенность в себе и будет много проще добиваться поставленных целей. В мае бинные и Дины могут почувствовать творческое вдохновение, через которое решится, решится решатся будут проблемы и расширяться круг ваших знакомых. Помог, могут происходить, конечно, и досадные неожиданности, связанные с друзьями, и что-то история будет про деньги. Не стоит в мае давать в долг. Запомните, дорогие огни инские и янские в долг или соглашаться на какие-то сомнительные предложения позаработать, деньги вы не увидите и друзей потеряете особенно дин подобное поведение может привести не просто к потере дружеских контактов но и к травме потому что для дина змея это вечный нож для людей земли низкая янской этот месяц усиление усиление человека через его дом через его здоровье старших родственников обучения это период когда захочется быть компетентным во многих вопросах узнавать новое проявится любознательность стремление к образованию соблюдение традиций В мае может активизироваться поддержка на всех уровнях надо только не забывать Обращаться за помощью, и она вам будет всегда оказана. Период ресурса – это период защиты от внешнего мира, ощущение силы, всемогущества. Временами захочется довериться собственной интуиции, а временами действовать проверенными методами. В мае земля, и яская должны акцентироваться на том, что дает вам ощущение стабильности и защищенности. Действовать путем приложения собственных знаний, делать упор на свое образование, компетентность. Вас будет поддерживать семья. Это хорошо. Вы можете решать актуальные вопросы по поводу продвижения своих идей. Можете заранее заручиться даже поддержкой, что будут эти идеи продвигаться. Можно хорошо зарабатывать деньги, прикладывать свои знания и умения. Обязательно э, заниматься своим телом, потому что ресурс это еще тело. Так что, дорогие, дорогая земля, следите за своим здоровьем. Э, вот. Можно начать, опять же, спорт, обучение, все будет хорошо. Если карта бадзы сильная, то ресурсы могут принести расслабленность, ленность. То есть много ресурсов ⁇ это лень. Когда захочется отгородиться от всего внешнего мира и полежать сериалы посмотреть по течению долго, потом. чем больше, тем лучше плыть. Да? Так что все равно старайтесь себя перебарывать, старайтесь попасть все-таки такой режим но ну, усиление самого себя и все-таки вот коль вам силы дает природа то лучше их тратить на что-то такое что-то сделать что-то произвести для себя и для вашей семьи хотя бы хорошие да? люди со слабыми картами наоборот они почувствуют хороший прилив энергии и желание свернуть горы то есть для сильных карт у них и так есть сила плюс еще сила дает лень а для слабых как раз дает ту самую порцию энергии, которая дает возможность браться за трудновыполнимые задачи. Значит, для Янской земли лучше продолжать заниматься тем, чем начинали в прошлом месяце, или вернуться к тем делам, которые когда-то забросили. Тут самое главное проявляется дисциплину и трудолюбие, и вы придете к желаемому результату. Можете наметить в планы на месяц генеральную уборку или небольшой ремонт. Но при этом не забывайте, что ваша семья нуждается в заботе, так что все-таки повалуйте ее как минимум выездом на природу. А для инской земли хватит сил. Э, у земли хватит сил на все. Удачное время, чтобы показать свои таланты и заявить о себе как профессиональном или творческой личности. В мае у инской земли есть силы приложить усилия и добиваться поставленной цели. Для людей металла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 Возможны закулисные интриги или судебные иски разного рода. Значит, могут быть претензии со стороны, например, других людей. В это время повышается интерес к политическим событиям, начинают начинает проявлять такие качества характера, как целеустремленность, проявляться такие качества характера, целеустремленность, харизматичность, справедливость, самодисциплина, может появиться склонность к напористости. В мае и гены, и синие нужно, вам нужно действовать через э, администрацию, через структуры власти или самому предпринять шаги, которые несут смелость, харизму, структурированность и стремление к порядку. Для кого-то это может быть время рискованных решений, для кого-то более традиционных Главное, чтобы хватило сил, смелости и амбиции воспользоваться подобным методом. Кто-то может даже оформить пенсию или денежное пособие. Женщины могут действовать через мужчину. Если в карте присутствует ресурс, то вы можете смело озвучивать свои решения и при этом полагаться на поддержку вышестоящих. Если ресурсов в карте нет, то перед принятием ответственных шалов нужно проверить и перепроверить множество факторов, чтобы в конечном итоге они не обернулись против вас. Ген самый теплолюбивый элемент. И такой сильный огонь, огонь, конечно, не может навредить янскому металлу. В мае придется, придется много внимания уделить профессиональной деятельности. Если в, небесной, в небесных словах карты нет ресурса, вполне вероятно нестабильная ситуация на работе и постоянные изменения могут приводить к стрессу все вопросы можно решать спокойно не срываться на эмоции мы про это помним держим себя в балансе синь лучше всего взять отпуск и уехать синь у нас не любит Синь у нас не любит огонь, поэтому если есть возможность уехать куда-нибудь к родителям, так сказать, на малую родину, нам тут нужна, видите, такая поддержка в виде, виде ресурсов. Вот, то есть хорошо вы там встретиться с друзьями детства, с одноклассниками, можно дома затеять какой-то ремонт, можно просто наводить уют и стараться не вмешиваться в конфликтах. Для женщин ИГЭ и синь в мае могут происходить события, в которых главным действующим лицом будет ее муж. Одинокие смогут встретить своего избранника. Мужчины вним... могут больше внимания уделять детям. И люди воды, янско Инские для них это месяц богатства сильного, проявленного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 Однако в это время вероятны и незапланированные траты, исплывшие долги, в период богатства нужно четко соизмерять свои возможности, не переоценивать их и не впадать в скупость, и не совершать неразумных трат. В мае и для Рена, и для кв нужно действовать при помощи приложения собственных навыков, вложения денег инвестирование нельзя забывать что богатство это не только купюры это еще и умения, навыки что-то делать что-то производить при этом расширяются возможности зарабатывания денег для людей с сильными картами но при этом не имеющих в небесных стволах карты божество друзей или грабителей богатства это продуктивный период когда увеличится доход увеличение общего дохода весьма вероятно, но если эти божества присутствуют в карте, то есть если в карте есть либо у вас друзья небесных слов, либо грабители богатства, то доходами придется делиться. В мае хорошо заниматься получением денежных пособий, элементов, кредитов всякие. но и у вас могут потребовать вернуть долг. Так что работайте на опережение, занимайтесь благотворительностью, заключите договор, в котором будут четко прописаны э, вот, прибыль, в соотношении прибыли, и, ну и тогда вы не понесете никакого убытка. Для людей со слабыми картами, э, людей воды со слабыми картами, вероятность заработать также присутствует, но... Для вас будет как бы сильная нагрузка на здоровье. Вы можете эмоционально истощаться. И это даже может вообще привести к какому-нибудь, там, может быть, даже заболеванию. Да? Поэтому у Рен, это я говорю для тех, у кого слабые карты, у Рен на первый шаг выйдут отношения, любое взаимодействие с людьми, деловое партнерство, контакты с коллегами, романы, но не все будут выполнять не все обещания будут выполняться, а договоренности могут и забываться. Это хороший период, чтобы завершить дела, особенно юридической направленности. В месяце, возможно, дополнительные доходы, но для этого стоит трудиться. И, как помните, я говорила, здесь главное переусердствовать, потому что может поставить страдать здоровье слабым картам деньги без бра если нет братства грабители богатства тяжелее даются поэтому все-таки помните что надо работать в команде одному можно перетрудиться. Для КВФ в мае вы будете идти на компромисс с людьми, поэтому круг ваших знакомых возрастает. Только следите за тем, чтобы не слишком напирать на людей при сотрудничестве. Существует вероятность того, что у вас появится дополнительный доход или новая работа, которая привлечет за собой увеличение заработной платы. Для мужчин РН и КВ богатство в небесных стволах означают женщину и это время повышается вероятность встретить ту единственную которую вы ждали всю жизнь или появится мысль о регистрации брака если вы давно в отношениях романтические отношения могут выйти на новый уровень Рен способен влюбиться и строить планы на будущее мужчина к вы также не грозит скучать в одиночестве ну и заключение наш с вами любимый ритуал согревание денежной звезды а, дорогие друзья, денежную звезду мы помним, что это свечки, маленькие свечки, таблеточки. Можно их ставить в нужное время и в нужном секторе. Ставим где-то примерно от 60 до 120 сантиметров от пола, ну до метра. Там. На самом деле, вот на, на уровне стола, стола каких-то полок. Куда мы ставим? Юго-Восток-2 Юго-Восток-3. А, когда? 8 мая лучшее время для начала согрев... согревания денежной звезды здесь время отмечено все это будет у нас на сайте друзья все это мы пересчитываем на солнечное время не использовать то есть когда не начинаем здесь тоже отмечено и люди какого года рождения в этот день, только в этот день не могут тут то тоже отмечено точно точно так же по этой же схеме смотрим на 12 мая можно на 18 мая, но здесь крысам нельзя будет, год крысы, здесь год лошади нельзя будет. И 24 мая опять крысам нельзя, а 28 драконам нельзя. Вот. Какой у нас еще день? Еще у нас 5 июня, опять же нельзя будет крысам. Так что какие-то дни можно согревать, какие-то нельзя. Помним, что у нас с вами есть калькулятор солнечных двух часовок. Я по нему обычно согреваю. То есть заходим на наш сайт и в разделе расчеты переводим в раздел в разделах расчеты переводим время на солнечные двухчасовки по ваш вашего города и собственно говоря можно по ним и работать ну что друзья ой драт уже начались батарея потекла ой я вас понимаю друзья еще Немножко отвлеку вас, рассказав вам, рассказав вам немного про нашу живую встречу, которая состоится 17-18 июня. Лена, если ты здесь, дай, пожалуйста, ссылочку. Дорогие друзья, еще раз вам хочу сказать, что для нас это очень такие редкие, очень долгожданные и очень важные встречи. Поэтому мы приглашаем людей. У нас еще осталось несколько, у нас еще осталось несколько э пустых мест, незаполненных пока. Ну, значит, кто-то уже успел выкупить. Есть какая-то часть людей, которые забронировали, но не выкупили. Дорогие друзья, я вам хочу что сказать, что кто забронировал и не выкупил, пожалуйста, Лена, вам сейчас напишет, наверное, уже написала сегодня письма, что вы либо выкупаете, потому что цена, вот, я сегодня Лену попросила, Лена, ты оставила еще цену ту, которую по которой мы давали чтобы на сегодня еще осталась эта цена 9900. Друзья, за эти 9900 вы получаете абсолютно сказочную историю. Потому что для нас эти 9900 это просто на самом деле, ну, как я говорю, это организационный сбор. У нас 7 эксклюзивных мастер-классов, Лена, нет, 6 это мой, я просто свой мастер-класс разделила как бы на две темы, они а не, нет, нет, нет, не 7, а 6. 6 у нас тут будет мастер-классов, да. 6 мастер-классов, значит, как у нас будет строиться. У нас с вами будет, дорогие друзья, значит, две 2, 2 разные локации. Для того, чтобы мы, ну, особенно кто приезжает, у нас такие люди прям даже вот с Халиной едут, вот, значит, и Москву могли посмотреть, и разные локации. Вообще просто, мне кажется, интересно фотографироваться, побыть вместе. Значит, смотрите. Мы подбираем специально для вас такие интересные э, мастер-классы, которые, ну, знаете, которые бы, во-первых, были вам интересны, не важно, с каким вы уровнем подготовки приезжаете, для того, чтобы, я понимаю, что кому-то интересно, например, э, бадзи, кому-то интересен фэншуй, вы здесь узнаете все, абсолютно все подходы, э, у вас будут все подходы э, китайской метафизики, которые преподаются в нашей школе. Значит, у меня будет две темы – ловушки в карте Бадзи. на плане квартиры. Я расскажу, что такое ловушки, мы с вами поговорим, как найти, что найти. Вторая тема, на самом деле, это будет в один и тот же день, ну да, вот вторая тема, фотография, я еще не видела, вот. это усиление полезного Бога в своем доме. Даже если вы не изучали, я все, я все подготовлю, у вас будут обязательно распечатаны тетрадочки, будут все таблички, вы все поймете, все расскажу, как, что мы делаем. И, собственно говоря, вот у нас будет про такие, ну, просто безумно интересные темы. Это ловушки, полезный бог, и вы сможете позадавать вопросы, я смогу поотвечать. Надеюсь, нам хватит два часа. Дальше у нас будет с вами час. Час, мы заказываем кэтеринг вам, у нас будет, будет фотосессия, у нас будет, я прошу всех преподавателей присутствовать два часа для того, чтобы вы могли, ну, консультации, я вам не обещаю, что вы там прям с консультациями приходите и будете, но, во всяком случае, общение, какие-то вопросы, все преподаватели будут с удовольствием, конечно же, с вами общаться, вот, значит, Татьяна Смирнова у нас по цемень готовит интересный мастер-класс, даже если... Мы специально делаем так, чтобы это было интересно и тем людям, которые это проходили, и тем людям, которые вообще ничего не знают. Вы сможете прикоснуться к абсолютно каким-то новым интересным вещам, послушать и самое главное это применить. То есть Татьяна расскажет про божества хранителей может быть там даже вот мы обсуждали вот недавно может быть там даже какая-то практическая часть может быть там будете манифестации посмотрите как это все проходит то есть Таня подготовит Таня умеет это делать Таня подготовит вам обязательно интересно мастер-класс дальше у вас будет мастер-класс стихии и системы организма это это Светлана Мастерская делает по здоровью это самая такая любимейшая тема у наших у всех наших учеников мы редко мы не специализируемся на здоровье проходила несколько обучений ну в общем она занимается у нас в и и редко достаточно проводит вебинар по здоровью а темы есть всегда так что дорогие друзья приходите с удовольствием с удовольствием я думаю вы прослушаете. это будет у нас первый день Второй день у нас с вами будет другая локация, вас будет не переживайте, все найдете, вас будут собирать, у нас есть специально ответственный человек между между каждым вебинаром мы с вами будем, мастер-классом после Татьяны перед Светланой будет опять час, опять будет опять будет кэтринг, то есть для того, чтобы вы могли поесть, отдохнуть, пообщаться между собой, с нами, пофоткаться. Ну и, насколько я знаю, вот человек, который занимается, мы просили еще даже час, чтобы еще и, и еще можно было после каждого мастер-класса оставаться, а не сразу выбегать. И еще вот это общение продолжит. Второй день, очень интересно, у нас будет Светлана Ланская, которая будет рассказывать особенности карты людей одного года рождения под ЗВУ Душу. Не все знают, что такое ЗВУ Душу. Поэтому Светлана подготовила такую тему, чтобы вы легко интересно в нее вошли. А если вы, вы уже проходили, то у вас будут какие-то свои вопросы, на которые Светлана с удовольствием вам поотвечает. Так что я думаю, что вам будет это все интересно. Второе занятие второго дня у нас ведет Светлана Вольская по фэн-шуй. Самое важное из фэн-шуй про секторы в нашем доме. Она расскажет и сделает, ну, я ее просила, чтобы, может быть, какое-то практическое занятие. Она сейчас как раз подготавливает, подготавливает такие темы для того, чтобы, ну, в общем, тема по фэн-шуй вам будет абсолютно интересна. То есть это на любой уровень подготовки. Это всегда вам, так сказать, вот в помощь. И закрывать будет нашу встречу наш психолог. Вера Портная, которая работает у нас в штате, и я специально попросила, чтобы закрыть вот эту встречу каким-то кругом, кругом, который, в который могли бы пообщаться все преподаватели, в который могли бы пообщаться все, все наши ученики. И Вера подготовила очень интересную тему, тему, как начать консультировать. Как раз можно будет и, и с нами пообщаться, то есть мы тоже можем поделиться им опытом. И Вера с точки зрения психологии расскажет, как привлечь идеального клиента, как справиться с синдромом самозванца. Мы поделимся какими-то своим опытом. Ну и самое главное, это, конечно же, просто вот этот круг, круг общения, в котором мы с вами могли бы вместе побыть. И э, за, за, вот, завершить эту волшебную встречу, потому что у нас действительно не так часто получается всех собрать, это все организовать. Друзья, большая часть билетов, конечно, выкуплена. Мы не можем огромные залы собирать. То есть у нас, нам, э, э, как я уже сказала, у нас организация и кэтеринг и, и кормить вас, и развлекать, и фото, и видео. В общем-то, у нас всего 40 мест быстро разбирает практически все сразу было разобрано и практически все забронировано еще раз пожалуйста кто взял бронь и надо не 6 а то потом люди будут просить 6 мастер-классов надо обязательно поменять ой 7 просить у нас 6 мастер-классов просто мой мастер-класс из двух тем состоит на первый час я там постараюсь все так успеть сделать чтобы первый час и второй был обязательно то есть два дня у нас будет учеба, методический материал, возможность задать вопросы, ответы, розыгрыши призов, подарки, фуршет, кофе-брейки, неформальное общение, море хорошего настроения. Посетила, мы это делаем, это на этом у нас никто не, не зарабатывает нашу школу абсолютно не. Мы это делаем просто для настроения, для настроения наших э, педагогов, для настроения наших учеников, потому что у нас многие ученики приезжали из разных городов и даже стран которые сейчас уже даже приехать к нам не могут да? вот поэтому это еще еще более ценные это наша встреча друзья я сегодня попросила лену не повышать цену но я хочу сказать что те кто выписал и не заплатили мы держать места не можем Потому что у нас такая ситуация, что ну это же не онлайн мероприятие заплатите, когда хотите, в рассрочку, когда-нибудь, этими деньгами, которые мы сейчас собираем, мы это все оплачиваем, все-все-все вот это мероприятие. Так что у нас с вами, кто думает о том, чтобы к нам приехать, welcome, выкупаете эти места кто есть еще места тоже присоединяйтесь бронировать конечно можно но с оплатами пожалуйста не затягивайте потому что э, будем по факту вот как разберутся места так мы и заход так что увидите всех преподавателей нашей школы со всеми пообщайтесь, со всеми у вас будет такая возможность вот. Я, ну, обычно у нас очень это действительно эмоционально, и потом долго переписываемся, и вот со всех встреч до сих пор есть люди, которые пишут, и помните, я, вот я была, помните, я такие вопросы, вот он так-то решился, конечно же, помним, и, конечно, вот живое общение это как-то вот ни с чем не сравнить. Только ради этого и делаем, чтобы у нас была хотя бы раз в год возможность вот, ну, состыковаться энергетически с вами и с нами. Смотрите, что записи, значит, про записи я говорю, мне же не жалко, да, конечно, мы даже, я даже не сказала, лет давай попробуем. Если у нас вдруг получится и вдруг выйдет эта запись, конечно, мы потом вам предложим записи, но 99,9 что не выйдет, потому что в, прошлом, в прошлый раз, видите, вот там большие экраны. Мы проводим днем для того, чтобы была запись вот этого экрана, что я показываю, что я рассказываю. Там аппаратура не берет, несмотря на то, что мы с телевидения вызывали, аппаратура эти экраны не берет. Это нужно делать, ну, я не знаю, что там, полное затемнение зала нужно делать. Вот. И у нас получается, что... У нас, ну, в общем, у нас вот нет такой технической возможности. Потом вот эти, если у нас будут какие-то там практические занятия с выходом на улицу, у нас тоже это не получается, что тут вся группа идет показать вот тут, что преподаватель рассказывает, показывает там это, ну, это, это какую-то съемочную группу с режиссером надо, понимаете? То есть получается, что мы не можем с вами поделиться только из-за того, что, э, ну, нам... У нас нет технической возможности, поэтому это, да, вот, видимо, для самых вот, кто прям очень сильно заинтересован и хочет, и я каждого преподавателя попросила дать ну какой-то необыкновенный материал прямо вот, чтобы человек пришел чтобы для него праздник был что он это узнал что это не просто какой-то ну сейчас мы вам расскажем с чего там стоит фэн-шуй любой книжке почитали и так понятно или сейчас мы вам расскажем в вы душу нет для того чтобы это было безумно интересно каждый день провести с нами и побыть вот. Uh, просто нужно Ну, мы пробовали мы попробуем у нас с нормальной видеокамерой у нас приходили люди которые работают на телевидении в прошлый okay. раз тем не менее мы тоже пообещали потом у нас не вышло поэтому uh... александр никуда не поеду работают звезды одиночества забвение и потерь так александр никакая звезда <с> давайте нам да, мужчины должны <с> нечего себе придумывать у нас вспомните 33 процента все ваши звезды и наши процента 33 процента небо 33 процента земля вот то что у нас с вами будет происходить в июне это это земная удача вот и так что давайте приходите все могут быть, друзья, даже специально мы так сделали, чтобы человек с нуля, вот он просто пришел, зашел, и он все узнал. Потому что я прекрасно понимаю, что будут люди, которые только у меня учились, они не знают ни Цемей, ни Цзэвэй, ни, ни Фэншуй, ни, ничего не знают. Вот. вы все, чтобы для вас было интересно... Не только меня послушать, но и посмотреть всех остальных преподавателей, прикоснуться к другим наукам. А самое главное, вытащить что-то практическое, с чем вы пойдете домой практиковать, что-то для вас это нужно будет. Есть парковка. Ой, про парковку мы не узнавали. Про парковку мы не узнавали. Слушайте, ну вообще это э, одна бауманская, вторая. Ой второе место господи там столько у нас было вариантов лет не помнишь что у нас за место это все в городе это все э, вторая то ли район тульской там с как-то сложновато это тульская была э, в сторону нагатинская точно нагатинская была. нагатинская да ну я по-моему как-то с тульской ну там везде парковки есть друзья ну это ну как в смысле это не центр э, вот мы, кстати, отказались, вот если вы видите, да, у нас вот эта фотография в Москва-Сити, очень хороший зал, очень красивый, я говорю, ну, давайте в Москва-Сити, ну, так красиво, так это, это как-то, вот, знаете, даже просто люди пришли, это празднично, все это красиво, ведь, друзья, там невозможная организация, невозможная организация там нужно два часа собирать группу там отвратительная работа лифтов то есть там мы лифт мы чтобы подняться полчаса лифт мы сначала чтобы зайти там паспортная система каждого переписывают. группу собрали мы столько время потеряли это конечно ужас потом мы поднялись потом мы спуститься не могли и это все понимаете это никакой катерин к вам никакую еду ничего не успеет не привести ничего парковок нет если есть, то это там, я не знаю, по тысяче рублей в час. То есть это, конечно, ну вот пришлось, такая вот локация красивая, но пришлось от нее отказаться, взять хорошие места. И в Москве, конечно, парковка, я тоже буду на машине, живу за городом, я по-другому никак не доберусь. Да, да, да, Юлиану, он тоже Александра зазывает, Да. Вот Ирина пишет, мне тоже не понравилось москва сити а снаружи смотреть сгледения. Э, да, да, да. Так что, дорогие друзья, э, я думаю, что мы сильно долго рекламировать это все не будем. Мы и так-то не особенно сильно еще успели порекламировать, рекламировать, но уже все быстренько уже расходится. Это действительно сейчас, ну как бы я понимаю, что это не дешево, но с другой стороны, вот той пользы, которую мы вам дадим из шести мастер классов поверьте мне там каждый будет стоить вот ровно того что вы заплатили бы вот даже если вы просто пришли бы на один мастер-класс почему мы такое всегда делаем такой такой вариант для того чтобы вы все могли все грани потрогать пощупать посмотреть со всеми пообщаться это вот польза вы понимаете не просто вы приехали и вот там по фэн-шуй получились день или два, да, ну вот как и я, собственно говоря, всегда училась, да, вот два дня там посетили фэн-шуй только узнали или там только цемень. Нет, здесь масса вообще знаний и самое главное, что ну вот тоже так попытались сделать для вас, чтобы это было очень очень легко, интересно, и, э, ну, это, вот, вот, прям, это эксклюзив, друзья, это эксклюзив, никогда ничего не повторяется, даже если Бог даст нам всем здоровье и следующий год мы опять соберемся, вот мы на covid два года не собирались, вот, понимаете, если Бог даст здоровье, все, всем <laughs> мы с вами встретимся, не будет никаких там опять этих ужасов ужасных, вот. А, понимаете, у нас уже может быть какие-то новые тела. Наверняка будет новое тело. Всегда есть о чем новом рассказать. Поэтому это без повторения: многие вот то, что мы здесь даем, мы нигде больше не даем этого. Вот. Либо даем на каких-то очень профессионально, высокооплачиваемых, высоко дорогих курсах, вот, на каких-то дороженых курсах. То есть мы от... вот я, например, взяла тему, которую вы получаете только после двух лет обучения а я вам их вот выложу на блюдчике золотой каёмочка есть из, из самого своего топового курса дорогого поэтому фэншуй плюс банджи поэтому дорогие друзья поверьте мне каждый мастер-класс это же мчужина каждый я с каждым преподавателем обсуждала, какую можно тему взять что можно интересного рассказать что можно такого дачи вот никак на вебинарах не даст да? я не шучу звезда встроена при рождении и очень сильно Директивно действует. Сколько информации по цемене получил? И как преодолеть звезды так и не понял. Ой, Александр, я с вами согласна, что есть то, что изменить очень сложно по бац Ну, жалко, что вы к нами присоединитесь. Мы надеялись на вас. <laughs> вот. Так что, все, друзья, значит, как только у нас эти места закончатся, так мы, конечно, все снимем. Вот, пожалуйста, кто... Есть у нас там человек 10, кто заказал, но не оплатил пока, мы держать их тоже не можем. То есть вот сейчас оплата пройдут, если вдруг мест не хватит, то, извините, мы закончим, там даже деньги пришли. И потому что вы такие злые, у нас просто физически людей больше не войдет. Как правило, вот в эти все, в этих всех апартаментах, которые мы снимаем, они очень строго к этому относятся. У них там по счету стулья, менеджер, который сидит, и они, знаете, они бы рады взять больше людей больше денег, но они с этим строго. Вот. Значит, что... Мои хорошие, давайте на этом моменте прощаться. Я вам желаю всем прекрасного месяца, несмотря на то, что мы все в ожидании неизвестно чего. Вот, и этот огонь, и эта экспрессия, все, конечно, это немножко пугает. Но давайте смотреть с точки зрения астрологии. Да, баланса, с точки зрения себя. вот Мы не можем повлиять на все-все-все в этом мире, но мы можем повлиять на какое-то счастье, ну вот я не знаю в отдельно взятой семье нашей. поэтому если хотя бы наши семьи будет счастливы проживут без потерь, горя и так далее это уже будет очень хорошим результатом так что давайте берегите себя до следующей нашей встречи встретимся через месяц а, ну, я имею в виду на прогнозе, с кем-то встретимся уже в Москве в июне, с кем-то встречусь еще, у меня практика по фэншу плюс бадзи. Так что все, дорогие друзья, рада была вас видеть и жду на живой встрече. Самые фанаты, я знаю, что приезжают, никого не пугают, и люди едут по 7 суток. Лена, откуда у нас подскажет, 7 суток ехала? Это в этот раз из Сахалина, а в прошлый раз. Откуда самый такой далекий путь у женщины был? Из щиты, щиты приезжала женщина, да. Поэтому, поэтому, все, кто захочет приехать, я знаю, что вы найдете для себя. И соедините. Прекрасная Москва в начале мая, никакой мая, в начале лета, никакого, никакой жары, духоты, еще грязи, смога, все еще такое зелененькое, красивенькое, свежий воздух. Даже если вы приедете откуда-то, ну, возьмите гостиницу еще на два дня с нами, два дня без нас, просто погулять, посмотреть, в театр сходить, на чистые пруды сходить, а в ВДНХ, друзья, это же чудо, просто чудо, абсолютное, я не знаю, восьмое чудо света, одно только в ВДНХ, на него можно неделю, мне кажется, потратить, на всевозможные павильоны, на на все эти роскошные колумбы, сады, какие-то уголки сада. Приезжайте в Москву, это красивое место, на нее стоит потратить деньги и свое время. Она, надеюсь, вас приятно удивит. Не надо концентрироваться на том, что машин много, толпа. Это мы и так все знаем. Везде есть свои минусы, но и плюсов. Тоже очень много. Пока у нас есть такое красивое место. Дай Бог, чтобы оно и дальше было, и процветало. И чтобы все с ним, с этим местом было хорошо. Ну, я к тому, что с ним плохо-то ничего быть не может. Вот. Но я к тому, что, знаете, может, там не будет хватать денег на цветы, допустим, в следующем году. Да, там урежут финансирование или что-нибудь там. А вот пока вот так вот все. Ну, я надеюсь, в этом году еще все цветы будут на месте. Вся Москва в цветах утопает. Очень красиво. Приезжайте. Все. Со всеми увидимся. До свидания. До встречи.